Мы плывем за цели всем на зло. И Я тут для того, чтобы им не повезло. Выпустил на волю нас один отец. Кто-то первым будет, остальным конечно. Ничего нам папа и не обещал. Первому везет, другим плохой финал. Ловкипетки, вальки и, конечно, мне. Земняк. Передос Пропитался водкой медленно Пополз Обреченно вздрогнула моя страна Потеряла гитариста Группа на нам Засматривался Петька на майке На все Легко развернулся и сломал плечо вздохнула грустно Астронавт Утянул на дно, ведь не в тех края. Заблудились, гинули по пути Где же мой кузьмик и найти? Много наших слотиками падает